А я к тому, что, значит, учились мы по-разному, да, и, и были люди, которые хорошо учились В том числе вот присутствует здесь Юрий Заскалька, наш отличник У нас в казарме, мы с ним мы рядом жили, я ему одну из песен посвятил Она не то, что про него, но им навеяна. И он мне разрешил, чтобы я сегодня ее впервые за многие годы, вообще впервые спел на публике Он спортсмен, он отличник он газеты читает, он огромнейший спец В целом ряде наук. Я же целыми днями лежу и мечтаю, Вот бы бабу найти, чтобы баба и друг. Он воспитан, он скромен, он добрый, он нежный, Он без вилки и в не бойся. Не сожрет, я же точно скажу, я обоих зарежу, если кто-нибудь людкой мою пройдет. У него вроде все, ему нужно немного, у него над кроватью Эйнштейны, и пусть у меня над кроватью сирена Ван Гога. А вчера я напился и завтра напьюсь.